Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал Хигай И сегодня на биткоине у нас происходит сумасшедший дамп на часовом тайфрейме Сегодня у нас черная пятница И давайте мы с вами попробуем разобраться в этой ситуации Чего же нам далее стоит ожидать и что же вообще делать Я очень люблю читать комментарии под моими видео и под видео других каналов Также люблю читать чаты и наблюдать за действиями людей Смотреть, что же они делают и как же они на все это реагируют Так вот, я вижу множество распространенных ошибок И в этом видео я хочу вам дать также... Несколько финансовых советов, которые помогут вам пережить данную ситуацию и пережить дальнейшее падение, если оно будет. Поэтому обязательно смотрите это видео до самого конца. Итак, первым делом, ради интереса, я решил посмотреть черную пятницу, которая была в прошлом году. В прошлом году у нас черная пятница была 27 ноября. Давайте промотаем до этой даты. 27 ноября. Смотрите, вот у нас 25 ноября, 26 и 27. И мы видим, что перед черной пятницей у нас цена падала. Вот данное падение После черной пятницы цена у нас уже восстанавливалась То есть уже завтра мы можем начать восстанавливаться Итак, идем с вами дальше Биткоин на часовом у нас совершил дамп И одновременно с этим биткоин-доминация резким импульсным движением возросла А мы знаем, что если биткоин у нас падает, а биткоин-доминация растет То у нас страдают очень сильно альткоины И следовательно, поскольку биткоин-доминация у нас возросла то вслед за биткоином у нас сильно просели альткоины. Вот вам наглядный пример, как работает биткоин доминация. Итак, я предполагал, что мы еще можем опуститься до значения 53 и 750. В принципе, у нас практически это и произошло. И данное место может служить таким локальным дном, а перед дальнейшим повышением. Тем не менее, друзья, у нас очень напряженная ситуация. Опять же, я это уже говорил. Почему? Поскольку, открывая h4, у нас здесь находится трендовая линия поддержки, все это я уже объяснял, трендовая линия поддержки, у нас здесь находится область поддержки сильная, и нам нельзя заходить за эту область и за эту трендовую линию То есть если мы совершим с вами вот такое вот движение, то это будет крайне негативный медвежий фактор Конечно же это еще не все, обратите внимание, что здесь находится максимум первой волны вот наш максимум Это значение, сейчас скажу какое Значение 53 тысячи практически ровно И смотрите, по волновой теории четвертая волна не может заходить в ценовую зону волны 1 То есть вот у нас первая волна И вот четвертая волна То есть если четвертая волна зайдет в ценовую зону волны 1 То есть она совершит вот такое вот движение то данную формацию в совокупности нельзя больше называть 5-волновой структурой. Это уже будет другая структура, и нам нужно будет понять, какая именно. А если у нас данная формация перестанет быть 5-волновой структурой, значит нам этого движения вверх ожидать уже больше не стоит поскольку это мы наша предполагаемая пятая волна. Вот в чем опасность, поэтому ниже опускаться ни в коем случае нельзя, или это будет крайне негативным медвежьим фактором. Конечно же, также существует вероятность того, что интерпретация волн была не совсем правильной, поскольку первая волна могла закончиться... Раньше, к примеру, вот здесь вот И далее у нас последовала уже сложная коррекция Но опять же, вот данная область, которую я отметил И ниже данной области опускаться нельзя Что касается дневного тайфрейма У нас здесь вырисовывается сумасшедшая свеча Сумасшедший паттерн поглощения И до закрытия остается 12 часов То есть желательно нам отсюда в течение этих 12 часов выйти Движение вверх и хотя бы закрыться на 25% от этой свечи То есть тень у нас будет вот таким вот образом А желательно совершить вот такое вот движение Чтобы картина не стала еще более медвежьей Откровенно говоря, ситуация становится еще более-более напряженной И чем больше мы здесь стоим, тем более напряженной она становится В случае, если цена совершит данное движение вниз То это, конечно же, не значит, что начался медвежий рынок А по моему мнению, до медвежьего рынка еще пока что есть время есть куда расти Это лишь значит, что структура рынка у нас поменяется И вероятнее всего... Данный бычий рынок затянется То есть, если мы пробьем данную область Мы можем здесь совершить некие действия дам в, район, в район уровня 40 тысяч, к примеру И потом уже пойти на повышение Подтверждения для медвежьего рынка нет А вот э, бычий рынок может у нас затянуться Итак, теперь я вам дам несколько финансовых советов О том, как же переживать вот подобные ситуации Очень-очень многие люди совершают банальные Распространенные ошибки И давайте с вами разберемся с этими ошибками Пойдем мы с вами по порядку Во-первых, как минимум нужно держать 50% в тезарах. Многие люди держат весь депозит в альткоине или даже в трех альткоинах, что совершенно неграмотно. Вы скажете, что у меня слишком маленький депозит, я не могу держать 50% в тезерах. Это подход неправильный. Я прекрасно знаю ваши отговорки. Также некоторые пишут, что 5% от депозита – это всего лишь 5 долларов. Это касается манименеджмента. Опять же, это подход неправильный, вам просто банально не хватает депозита. Как же это исправить? Рассказываю самые простые банальные финансовые принципы. Любой человек, независимо от того, где он работает, может стать богатым. То есть, если у вас, естественно, не хватает дохода, не хватает депозита, есть два варианта. Первое – это, естественно, сменить источник дохода. Второе, если у вас, естественно, возможности сменить источник дохода нету, это соблюдать простые финансовые принципы. Вам нужно откладывать как минимум 10% от вашего дохода, то есть одну десятую от вашего дохода. Вы скажете, что у меня такой возможности нету. Это, опять же, оправдание. Все люди могут откладывать какую-либо часть. Если вы не можете откладывать 10%, откладывайте чуть поменьше. Но в любом случае откладывайте с каждого дохода. То есть платите в первую очередь себе. Вы скажете, что у меня долги. От дохода отделяйте 20% на долги. То есть 10% на сбережение, 20% на долги. И у вас остается 70% на все ваши расходы в течение месяца. И если вы захотите, вы сможете сделать так, чтобы структура... Данное процентное соотношение соблюдалось. Просто где-то поэкономите, где-то договоритесь, где-то еще что-то сделаете и так далее. Ответ «не могу» — это оправдание. Человек может все. Тем самым вы постепенно будете откладывать, и у вас будет копиться определенная сумма. И это будут именно ваши деньги, которые вы сможете инвестировать. Тем самым, спустя время, вы сможете накопить, к примеру, 1000 долларов. И в 1000 долларов уже правила соблюдаются. То есть 500 долларов выделить на криптовалюту 500 долларов оставить в тезерах. При этом 5% от 1000 долларов – это 50 долларов. Опять же, 50 долларов – это та сумма, с которой можно инвестировать в какой-либо альткоин, и эти 50 долларов могут превратиться в 300 долларов, к примеру. Плюс ко всему, если вы э, вложите именно свою сумму, которую вы сберегали, то вы будете более серьезно к этому подходить. Это будет именно не та сумма, которая взята в долг Это будут именно ваши деньги И вы знаете, сколько вы на них потратили времени И вы будете более серьезно подходить к этим правилам Простым банальным правилам Если же у вас маленький депозит Если вы не можете соблюдать банальные правила манименеджмента То вы здесь просто пришли поиграть в казино Рассказываю следующее правило Это диверсификация То есть не держите яйца в одной корзине а Раскладывайте ваш депозит по нескольким источникам По нескольким активам То есть я, допустим, держу биткоин, эфириум И еще около 15 альткоинов При этом чем Меньше рисков, тем больше можно вложить И чем больше рисков, тем меньше Следует вкладывать Например, я вкладываю в альткоины Не более 5% от всего капитала Выделенного на криптовалюты То есть альткоины это чисто спекуляция Не считая эфириума В эфириуме и биткоине я держу 50% От 50% Выделенного на криптовалюту в целом То есть объясняю, 100% у меня имеется Это мой общий депозит 50% я держу в тезерах, к примеру А 50% я инвестирую в криптовалюту И тем самым еще от этих 50% Я инвестирую в биткоин и эфириум Поскольку это самые стабильные э -э, криптовалюты Тем самым, если случаются такие просадки То мне гораздо легче их переживать Я таким образом уменьшаю свои риски Но ну, естественно вы должны понимать Что чем меньше риски, тем меньше и прибыль Тем не менее, первостепенная задача это сохранить, а только потом уже приумножить Плюс ко всему, диверсификация должна быть не только в плане криптовалют У вас есть общий капитал, и вы должны его диверсифицировать на криптовалюту К примеру, на драгоценные металлы, на акции и просто на валюту И это лично как я делаю То есть опять же, у меня есть 100% 100%, 25% у меня в криптовалюте, 25% у меня в фондовом рынке, 25% у меня в драгоценных металлах, и 25% у меня просто в обычной валюте, в долларах и в евро. Тем самым обычно бывает, что если что-то падает, то другое растет, и наоборот. И у меня соблюдается баланс и диверсификация. То есть я держу свой капитал не только в рынке криптовалют. Тем самым, если вы будете соблюдать банальные правила управления капиталом, то вы здесь сливаться не будете. Вы здесь, наоборот, долгосрочной перспективе будете зарабатывать. А люди... Как обычно бывает, приходят, вкладывают, допустим, 50 долларов, 100 долларов, какой-нибудь один или два альткоина, а потом этот альткоин на них падает, и они говорят, что все, это все скам. Криптовалюта скам, рынки не работают, технический анализ не работает, а ничего не работает и Это все казино, я ухожу и больше сюда не возвращусь Так что, друзья, не будьте хомяками Соблюдайте простые финансовые правила Надеюсь, я вам смог в этом помочь На этом видео под концу Как видите, ситуация, пока я говорил, становится еще более напряженной Но мы видим небольшое восстановление Пока что я наблюдаю, если что Вас предупрежу в случае опасности Пишите в комментариях ваше мнение Пишите, что вы думаете о рыночной ситуации Оставьте а это видео палец вверх, друзья Всем желаю всего самого лучшего, всем профита Побеждайте и всем пока